Здарова, креативщик! Меня зовут Дмитрий Горячев, и сейчас мы пробежимся по пяти крутым фишкам, которые явно улучшат твой моушен-дизайн и вообще восприятие анимации и создание контента в целом. Погнали! Первое и, наверное, самое главное на препродакшене — это то, откуда ты черпаешь свое вдохновение и берешь идеи. Правильно, я говорю про референсы. Делать видео из головы и на фристайле это, конечно, круто, особенно когда вы ищете себя и свой стиль. Но именно для этого вам и подойдут референсы, чтобы понять, какой стиль вам больше нравится и в каком стиле вам хочется работать. Я очень долго работал в свободном стиле и это очень сильно повлияло на то, как я создаю свой контент. Но я потратил катастрофически много времени для того, чтобы понять, что мне нравится и как мне хочется делать свои работы. Смотря на Чужие решения можно создавать что-то свое, привносить, копировать, создавать. Это и создаст ваш собственный стиль. На препродакшене вам точно облегчат жизнь референсы. Вам просто не придется часами сидеть над раскадровками, над какими-то идеями, вытаскивать их из чертогов своего разума. Вы всегда будете точно знать, что вы и как хотите видеть, у вас будет конкретный пример. Именно поэтому у вас останется больше пространства именно для творчества. Сохраняйте все, что вам нравится и все, что вы видите, а потом повторяйте. Так вы быстрее сможете понять, в каком стиле вы хотите работать и что именно вы хотите делать. И, естественно, вам это сразу поможет отсекать ненужные проекты, которые не подходят по вашему стилю. Следующий инструмент в твоем арсенале для создания крутого контента — это Motion Blur. Наверняка вы замечали, что если мотать башкой, то картинка перед глазами будет смазываться. Именно так должно быть в твоей же анимации. Если вы посмотрите на последнее улучшение компьютерных игр, то в большинстве случаев там делается упор на размытие и трассировку лучей. Вот и мы попробуем это обыграть, ведь это делается всего лишь в два клика. Нажимаем на вот это и на вот это. Если на это не нажать, то эффект не будет применен вообще ни на какие слои. Просто закидывай Motion Blur в конце работ, и будет тебе счастье. Это очень придаст живности вашей картинке, чтобы выглядело реалистично и правдоподобно. Когда вы просто заанимировали объекты, кинув два ключа, вы получили линейную интерполяцию или линейный график. Такая анимация, к сожалению, выглядит нереалистично и... линейная и даже плоско. Именно для этого нам надо придать ей живности. В реальной жизни объекты не двигаются линейно, это как-то роботизировано. У этих объектов есть ускорение, финальная точка ускорения и затухающий финал. Именно поэтому мы будем использовать вот такую штуку. Выделяем слой с ключами и идем в граф Editor. Перед нами откроется график скорости. Если нет, то идем в это окошко и ставим галочку на Edit Speed Graph потому что изначально он, скорее всего, будет находиться на Edit Value Graph, и выглядеть все будет как-то так. Здесь мы опускаем конец в самый низ и тянем хвост, примерно на процентов 60-80. Больше не советую тянуть, так движения кажутся максимально реалистичными. Вид ключа же у нас изменится на стрелочку вправо. Также его можно получить, зажав Shift F9. А если просто F9, то с менее острой финальной точкой. Если мы посмотрим на эту картинку, то увидим несколько полей, за которые некоторым объектам лучше не выходить. Но обо всем по порядку. Если у нас большая композиция с большим количеством элементов, то этим элементам лучше не выходить за вот эту грань, если их должен обязательно увидеть человек. Это не говорит о том, что вся картинка должна умещаться в эту рамку. Нет, она должна занимать все пространство композиции. Просто, если они вылезут за эту рамку, то есть вероятность, что человек их просто даже и не заметит. То есть, это некоторая безопасная зона. Безопасная зона для текста – это то же самое, что и для элементов, но она меньше, потому что текст несет куда больше смысловой нагрузки, чем различные элементы. Поэтому, если текст срежется, это будет куда страшнее, чем какого-то элемента. Еще две зоны поменьше, которые для текста и для элемента. Они расположены в центральной зоне, где 80% процентов вашего зрения сосредоточено в кадре. Именно здесь нужно располагать самую важную и самую нужную информацию для того, чтобы человек ее воспринял. Это не значит, что обязательно нужно держаться этих границ и этих правил, просто держите в голове эти знания для составления вашей композиции. А включается эта штука вот такими простыми движениями в After Effects, а проблем у вас от этого станет куда меньше. На большинстве программ есть ход кей которые ускоряют вашу работу просто в разы. На пакете Adobe они точно есть. Поначалу может показаться, что поиск нужной кнопки только удлиняет процесс создания, но запомнив 4-5 кнопок, вы реально заметите прирост в своей работе. То, что тебе реально упростит жизнь не заставит рисовать монотонные какие-то вещи. Да-да, я говорю про экспрессионы. В своей работе я часто использую 4 или 5 штук. Это реально упрощает вам жизнь. Например, эффект вращения, баунс эффект или же плавные движения. И заставляю вас их все учить или же писать. Это же просто убиться можно. Их и другие полезные штуки из этого урока, такие как хоткей, я ставлю у себя в телеграм-канале. Ссылка в описании. А меня зовут Дмитрий Горячев. И я рассказываю про маркетинг и дизайн. Пока!